Плохих, хороших, профессиональных и не очень на сегодняшнем рынке недвижимости Анапы риэлторов немало. Еще бы, ведь эта профессия привлекает широким, интересным кругом общения, ну и, конечно же, высокими заработками. Однако, прежде чем считать собственную прибыль, нужно изучить азы риэлторского мастерства. Как стать профессиональным риэлтором в условиях развивающегося рынка-курорта? Какую тактику и стратегию выбрать при работе с клиентами, рассказал Илья Песколин на бизнес-семинаре, который организовала инвестиционная компания развития. Делается в чем, вы сами, работая над конверсией, вы так или иначе сопротивляетесь, потому что в нас живет, как мы с вами выяснили, да, два человека. Один ставит будильник на 7 утра, другой просыпается и говорит вас 10 минут. Да? Вот. Поэтому даже вы, работая над собой, вы сами себе будете сопротивляться. Благодаря инвестиционной компании развития все собравшиеся еще раз вспомнили стандарты и принципы работы с клиентами, что было очень полезно. Организатором являемся мы, это инвестиционная компания развития, развитие это качественно, развитие это надежно, развитие трудится для вас, для людей, есть, поэтому мы улучшаем качество именно работы в Анапе в целом. Что это было? Это был очередной обучающий семинар от нашей компании. Приглашали мы спикера Илья Пескулина, он довольно-таки известный спикер в настоящий момент. Компании это нужно для увеличения именно качества продаж. То есть ни для кого не секрет, что есть застройщик, есть отдел продаж застройщика, есть агентство недвижимости. Зачастую человек, обращаясь к агентству недвижимости, хочет получить именно качественную информацию. То есть человек, обратившись к агенту, Хочет понять, какой комплекс нужен именно ему. И здесь агент уже должен быть, не, должен быть на, человек, на стороне именно человека. То есть Он должен понять, выявить потребность. Для того, чтобы его выявить, сам по себе агент должен качественно работать. На тренинге дали систему не только теоретических, но и практических знаний с реальными примерами из риэлторской практики. Я очень много путешествую по стране, вот за прошлый год 75 городов. И та практика, которая у нас сегодня давалась, и вообще сам факт моего приглашения, обучение риэлторского сообщества, компании развития, это практика, которая свойственна лучшим застройщикам России, в прямом смысле слова. И знаете, что самое лучшее здесь? Это вот когда ты обучаешь э, людей продавать какой-то жилой комплекс, ты не можешь наполнять методологию пустыми словами. Ты так или иначе должен рассказывать про хороший жилой комплекс. И когда есть тренер, тренер всегда рассказывает, что говорить. Чтобы было что говорить, должно быть содержание. И здорово, что строительная компания сделает не только хороший жилой комплекс, но и обучает продажу. Как отметил участник семинара, директор медиакомпании «39 канал» Борис Макаровский, в Анапе сейчас остро стоит тема законодательного регулирования риэлторской деятельности, наличие на рынке недобросовестных посредников и агентств. Я, честно говоря, не помню подобных мероприятий, чтобы устраивал застройщик для своих партнеров, для риэлторов. Во-первых, приятно то, что с подобными мероприятиями в нашем городе, я думаю, будет наведен порядок в этом, ну не секрет, достаточно запутанном бизнесе, да, как продажа недвижимости. Семинар прошел в дружеской творческой атмосфере. В результате слушатели приобрели ценные знания, которые можно сразу применять на практике. Семинар на самом деле очень познавательный, много информации, достаточно полезной. «Есть над чем подумать, над чем поработать. И как тренинг для риэлторов – это стобальная ну, оценка, давай. я думаю. И думаю, что продажи с этого дня поднимутся в нашей компании». «Очень рада, как всегда, все на высшем уровне. То есть для себя, ну, конечно, мы, во-первых, обучились, лишний так, раз давай, убедились, давай. что развитие – это хорошая компания, надежная, развивающаяся, давай. с ними приятно иметь дело». Ну а после для всех присутствующих состоялся фуршет, который позволил в неформальной обстановке обсудить важные темы. А обсудить было что?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 Мы идем с опережением графиков, особенно опережаем графики продаж, поэтому в ближайший месяц мы будем подключать еще сразу две очереди строительства и, соответственно, выводим их на продажи. Занимаемся проектированием еще двух строительных площадок, где у нас будут другие сегменты квартир. Это бизнес-класс и премиум-класс. В ближайшее время мы всех проинформируем, когда уже будем готовы к презентации и обязательно расскажем о новых наших площадках и проектах. Алиса Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.